Всем успехов! Желает Максим Ехов! Сегодня бизнес идею. Хочу я вам рассказать. Есть у меня знакомый, кто живет с бабушкой в, ее, в одной квартире. Бабушка очень вредная! Так вот идея, в чем заключается. Бизнес идея, бизнес идея. Снимать бабушку, как она вредничает на видео, размещать у себя на канале, а? Как вам такая идея. По-моему, супер идея!